Доброго времени суток, с вами Катамхали Сегодня решил записать видео по немецкому авианосцу 10 уровня Ну, сразу скажу, если сравнивать с другими авианосцами, этот мне нравится меньше всего Есть у меня десятки всех других наций А, ну, по идее, кроме советских авианосцев, получается Но ну, они у нас еще в раннем доступе, их прокачивать пока что нельзя, не знаю Ну, может, в следующем обновлении они уже из раннего доступа, наконец-то, выберутся Сейчас у меня пока только четверка, там потихоньку каплю опыт, чтобы... Сразу как выйдут, перейти на шестой уровень Ну ладно, сейчас про немецкое авианосце говорим Сразу показываю, какие модули здесь установил Ну здесь, да, можно что-то поменять в принципе по-другому Но это, как и на других кораблях, как тебе удобно получается в Первый слот ави авиагруппы модификация 1 Второй слот авиационные двигатели модификация 1 Да, одна из особенностей данного авианосца Это хорошая точная ПМК Поэтому в третий слот советую Ставить на увеличение дальности, то есть ПМК модификация 1. При полной прокачке, это если еще брать талант у капитана, здесь у нас ПМК получается дальность целых 10,4 километра, что может, да, иногда в бою неплохо удивить противника, особенно когда были там. Вот эти спринты, бой один на один На этом авианосцу <laughs> было очень интересно, в принципе, играть в этих спринтах Особенно, когда, да, вражеский эсминец где тебе подбирался И так был неприятно удивлен, когда ты его при помощи ПМК отправлял в порт Ну, кстати, и в обычном рандоме тоже у меня это удавалось сделать Да, потому что до сих пор есть такие эсминцы, которые, да, там, окольными путями Где-то пытаются к авианосцу пробраться А тут у тебя, бац, ПМК Кстати, да, прям, ну, недавно, может, неделю-две назад у меня такой... Такая ситуация получилась Я там стоял за островочком, ко мне приперся эсминец Благо я был развернут в противоположную от него сторону То есть вроде как, ну, начал уходить от него Ну, там дистанция была километров 6 Ну и ПМК по нему настреливал, в итоге отправил в порт И еще и от торпед его сумел уклониться Так что ПМК тоже Нет-нет, а да, в какой-то ситуации, пусть очень редко, но может Тебя спасти В четвертом слоте здесь ну, на выбор Кому на каких самолетах играть удобней То ту модификацию и ставим да, Здесь у нас увеличение боеспособности То есть на любой вид самолета Можно поставить штурмовики, торпедоносцы Я вот выбираю бомбардировщики Мне кажется бомбардировщики на немецких авианосцах Самый дамажный класс Поэтому стараемся их сохранять на, так, в следующей ступеньке Полетный контроль модификация 1 Ну, здесь как-то выбирать особо не приходится Для авианосцев здесь у нас Одна единственная модификация И в заключительном слоте авиагруппа Модификация 2 Ну, тоже, да, можно поставить полетный контроль Да, ну что тут, либо увеличиваем скорость эскадрильи Либо увеличиваем Боеспособность самолетов, не знаю Мне кажется, вот это более Полезный Как он там называется-то Более полезная модификация, да, вот. Прочитал, написано Так, теперь показываю таланты капитана На первой ступеньке воздушное господство На второй ступеньке торпедиста увеличить скорость хода торпед На авианосцах у нас торпеды очень медленные Ну, хоть какую-то небольшую прибавку дает Также на второй ступеньке улучшенные двигатели И специалист ремонтных работ Да, если посмотреть, вот, ну, есть здесь, конечно, таланты Которые будут полезны, ну, другие в принципе, да, ну там, ну не знаю, не будем сейчас читать, но мне кажется наиболее полезным все-таки это то, что увеличивает нашу живучесть наших самолетов. Потому что, ну, бывает, если бой затягивается, то есть идет все целые 20 минут и к концу боя, иногда и к середине, если человек играет неаккуратно, самолетов остается очень мало, да, и там поднимаешь неполные звенья, уже урона нормально не нанести. А бывает ситуации, когда вообще самолетов нету, да, там один восстановился, ну, что может сделать один самолет, ну, ничего особенного. Поэтому все в основном стараюсь на авианосцах делать на... Увеличение живучести, ну там, да, какие-то на скорость восстановления самолетов. И на заключительной четвертой ступеньке усиленная авиационная броня. Ну и так, как это у нас уже говорил, особенно авианосец, увеличиваем здесь дальность стрельбы ПМК. Да, плюс 20%, как говорил, максимально у нас здесь 10,4 получается. Так, теперь можно отправляться в бой. Да, кстати, там, там видно было, что у меня авианосец Еще стоковый, взял я только там На бомбардировщике Модификацию, ну или как это, модуль, модуль. Ну потому что он Самую лучшую прибавку дает, он помимо того Что немножко увеличивает прочность самолетов да, В отличие от других Он еще и увеличивает на одну тысячу Максимальный урон бронебойной бомбы Поэтому те В принципе, как бы, стал тратится Там получается Один модуль стоит 2,5 миллиона а тут тем более в преддверии, что у нас скоро появятся супер корабли в игре, на которые... Сколько он там будет стоить? получать 40 миллионов где-то корабль один. Кредиты очень нужны. Теперь придется копить по максималку, экономить. Для авианосца лучше, когда в бою как раз-таки больше линкоров. А вот сейчас не повезло, их всего две штуки. Ну, с одной стороны, для немецкого авианосца, учитывая, что у нас бронебойные ракеты, от которых как раз-таки больше всего страдают крейсера. Что мне не нравится еще, да? Я говорил, что немецкий мой самый не любит. Нет возможности нормально атаковать вражеские эсминцы. С одной стороны, здесь о штурмовиков. Так, куда подправиться у штурмовиков здесь самая маленькая задержка при атаке, но бронебойные ракеты особо не наносят им зато урона. Обычно всегда проходят на сквознях. Здесь, кстати, на немецких стал в первую очередь поднимать торпедоносцев. Мне кажется, больше шансов не то, что попасть по эсминцу, а если попадешь, урон хотя бы какой-то будет. А ракеты там какие копейки какие-то выковыривать. Ну не забываем, как и на других авианосцах, сокращаем эскадрилью. Хотел сделать поворот справа, там повесить истребитель Но сразу видно, союзная за Точку вообще брать не собирается В такой ситуации вначале лучше посмотреть Где эсминец идет на точку И уже там истребители вешат. Но тут что-то что слева, что справа, я смотрю Пошли они по флангам то есть, ну, Вот так обычно начинается слив Не знаю, может тут хотя бы подлодка по центру пойдет На эти, повешиваю истребителях Подводный лодка, ты меня не подведи. Смотри, смотри, тут защита, иди туда. Взлет ну, вначале можно попробовать, конечно, найти эсминец. Даже если по да подамаживать не получится, хотя бы от точки его можно отогнать. А то наши-то не захватывают, а они сейчас, если пойдут, захватят. И начнем потихоньку по очкам проигрывать. Это же хорошо всего два эсминца в бою. Я вчера попадал... Где в бою два эсминца. по четыре эсминца и по две подводные лодки. Очень, я скажу, неприятно. Мне кажется, что-то надо с этим делать. Либо вводить какие-то ограничения тогда на количество эсминцев, что ли, уменьшать, да. Но согласитесь, когда на линкоре. И в бою столько торпедистов. Играть крайне неприятно. Ну, две торпеды, худо-бедно, хотя бы кинул. А, вражеские эсминцы тоже на точки не пошли. Нормально все. Но две торпеды еще из затопчика. И вот в чем минус отсутствия, опять же, фугасных снарядов. Вот сейчас Ямато использовал аварийку, и как раз бы сейчас бы фугасными бобрами его поджечь. Да, Обычно у бомб тем более вероятность поджога высокая. Так, тоже не забываем, эскадрили сокращаем. Вот, смотрим, слева там один Дымойн находится. Ну, на ПВО хорошая. Не всегда удается сделать две атаки. А то есть, если совсем уж ПВО прокачан, то очень сильно, конечно, страдает. Да я, кстати, еще один такой момент сегодня подумал. Получается, у авианосцев нету никакой возможности противодействовать подводным лодкам. Но. Но с одной, ну, с одной цитадельки тоже так можно, наверное, отправлять уже домой. Штурмовиками что неудобно Надо обязательно заходить с борта А да? если мы на фугасных, к примеру штур Штурмовиках на других нациях Играем Там это, ну тоже с одной стороны важно Урона все равно будет больше Но если мы атакуем с любой проекции Хоть какой-то урон все равно пройдет А здесь, если мы атакуем не с борта То обычно получаются рикошеты Причем это касается всех И даже эсминцев хе ну вот, здесь Демойн, кстати, выкатился. Прям есть возможность сборку, если успеем. Даже используя охлаждение двигателя. Если удается хорошо на крейсер зайти с борта, да, там выбиваются цитадельки, получается хороший урон. Здесь некогда крутиться. Блин, забыл эскадрилью сократить. Ну, что там? Да, 3500 всего, причем 10 ракет в цель попало Бывает. Ну, почти 20 тысяч урона уже нанесено Не знаю, вот из, из всех авианосцев Не то, что больше всего мне нравится А больше всего, например, урона удается наносить Почему-то на именно на британском, к примеру, авианосце У него, с одной стороны, не очень удобные бобры для атаки, но зато, если атаковать правильные цели, то получается хороший урон. Ну, там, в принципе, да, примерно они сопоставимы с мидвеем Блин, вот там вовремя повесили истребители. Я что про истребители вообще забыл, никого не прикрывая, ну как-то. А кого прикрывать, если точки никто не берет? На нет и сюда нет. Вон, дымой он дымой так играет, почему он до сих пор не в порту? Спокойно все, да, задом выкатывается. О, мы дымы проспамим. Блин, опять забыл эскадрилью сократить. Кто у нас там в дымах сидит? Британец. На тебе подарочек. А, вот что я хотел поднять? Про, про, про авианосца я начал говорить, что нету никакой возможности борьбы с подводными лодками у авианосца. Это тоже, мне кажется, не, несправедливо. Потому что все таки если есть эсминцы, которые окольными путями обходят где-то, да, по краям карты, чтобы добраться до авианосца, также мне кажется, будут и игроки на подводных лодках, которые это делают. Поэтому не знаю, ну а что с авианосцами сделаешь? Да? Им либо давать, получается, еще одну эскадрилью с глубоководными бомбами. Ну или, в принципе, как расходник, да, у линкоров и у некоторых тяжелых крейсеров могли бы дать. Что-то тут вообще неаккуратно вражеская подводная лодка. Прям на поверхности идет, у него закончилась автономность. Но успел там он дымойно, дымойно уничтожить нашу. О, тут еще одна подводная лодка. До сих пор точку не наши, не ваши не захватили. Вот. Ну, забирайте подводную лодку. что там, нету возможности ни у кого. Блин, опять забыл эскадрилю сократить. Ладно. Будем атаковать так. Ну, заболтаешься вот и все забываешь. Надо попробовать, может, дымой, но удастся добрать... Нифига себе, я, вот это я аккуратный в облачко залетел наша да? Вот так бывает, теряется вся эскадрилья при неаккуратной игре Но вот чем неудобно еще У немецких штурмов, ой, бомбардировщиков Вот так прицел распорожен, что надо смотреть вот так, да, камерой И получается из-за этого мы, заходя на атаку, облачки не видно Тоже создает маленький, так сказать, дискомфорт надо сосредоточиться, а то так и буду, блядь. Авианосец у нас вражеский справа там воюет, я слева. А вражеская команда почти закончилась. Я тут все, все в стою в углу, уже можно просто. уже по центру вперед идти. Почти 30 тысяч урона, не густо. как для команды я просто обуза. Ну вот остался здесь один Ямато. Хорошая возможность подамаживать. Главное, Ямато, не ставь борт линкором, блин. Блин, вот куда, да? Иногда, вот, не знаю, в ПВО-то, что ли, прокачано. Облака кругом. Всего два самолета долетело. Ну, пять урона. Вот в таких боях особенно, ну, турбо турбослив, турбо победа без разницы. А авианосцы попадать хуже всего Потому что чем быстрее Проходит бой, тем меньше Ты урона в итоге наносишь В любом случае а Это, кстати, не всегда касается Например, линкоров или эсминцев Ну про это я тоже уже помню, как ты говорил Потому что все-таки у линкора там Один-два залпа можно дать И урон за сто тысяч перевалит На авианосцы такого нет а Здесь какой максимальный урон у нас получается Если мы три бомбы То есть выбьем три цитадельки а там одна бомба сколько? Семь с половиной тысяч урона наносит, что ли? Ну, то есть там, да, в районе двадцати тысяч получается максимально можно за раз урон нанести. Блин, он тут не слишком близко к острову, меня торпеды не упадут или... На таран, что ли, блин, идут? Блин, еще и эти на таран. Вообще, где урон брать, спрашивается. Может, до тебя торпеды мои успеют дойти? Есть возможность еще разочек зайти, ну поймай хоть одну, блин, будь человеком. Блин, почти фраг был, почти. Че Демойн делает так далеко от поля битвы? Блин, рано начал заходить, сейчас он увернется. Ну вот так, в догонку кинем, может там. Нет, худо-бедно, одна торпеда догонит. Блин, всего 33 тысячи урона. Ну, 37. Я же говорю, это мой нелюбимый авианосец. К примеру, если взять тот же британский или мидвый. На них средний урон на порядок выше, чем вот на немецких. На немецком, точнее, да, у нас один. Все-таки фугасы это зло, но урона за счет них получается больше. Не знаю, бомбы даже вот играешь, бывает Сводишься до конца, кидаешь по линкору Вроде до конца свелся По центру, блин, бомбы, все нормально Думаешь, сейчас урон будет А они рядышком падают Такое было не раз Живите Даже вас похилят Вот сейчас, ну должно что-то попасть О, попало, даже фраг Сделал под конец, ну как говорится, что смог, все мое. В итоге 43 776 урона, 6 торпед попало в цель, 2 бомбы всего. Хотя что-то я там столько бобрами летал, летал, да, и, всё, и всё. А, один раз я просто потерял целую эскадрилью, да. Ну это там, уже извиняюсь, заболтался просто. Два затопа, тонуть никто особо не стал. он 24 ракеты смотрим Командный результат, да. я внизу списка по опыту. Кстати, вот на авианосцах как-то опыт, мне кажется, да, все-таки начисляет гораздо меньше, потому что бывают бои, там наносишь 100, там 120 и 150 тысяч урона, и все равно по опыту частенько находишься где-то в середине, да, особенно если фрагов нету вот Если уничтожить, например, какой-нибудь эсминец, то там сразу пу, будешь повыше, прибавка к опыту будет нехилая. То есть, ну, по каким кораблям ты урон наносишь, тоже, в принципе, я думаю, зависит, да, либо ты по линкору нанес 50 тысяч урона, либо по эсминцу 10. Так вот эти 10 тысяч урона по эсминцу <g> гораздо важнее. Ну, вот про чё говорю, на немецких ионосцах эсминца атаковать гораздо трудней. Да? Штурмовики урона наносят мало, торпеды медленные, если по нормальному эсми эсминцу, ну, который умеет более-менее играть, торпедами попасть, ну, там только если повезет, потому что вот так целенаправленно да, когда тем более быстрый корабль маневрирует. Сколько там скорость хода торпед, кстати, там сколько? 40, 40 узлов. То есть она либо на грани да, скорости эсминца, либо даже многие эсминцы быстрее 40 узлов. Ну, не многие, но есть такие, да, которые... Вот сейчас посмотрим. Что я хотел посмотреть-то? А, скорость торпед, торпед у нас. Ну, здесь, кстати, еще торпеды более-менее, да, 58 узлов То есть, ну, все равно это достаточно медленные торпеды То есть, у эсминца, к примеру, очень много времени, чтобы сманеврировать и от этих торпед уклониться Тем более, всего три торпеды за раз мы сбрасываем Это ладно, да, там американские, они медленнее Но там целых 6 торпед мы бросаем все-таки Если удачно получится зайти с борта, да, или опять же такая ситуация Ты торпеды скинул, эсминец уклоняется, да, там, либо отворачивает, доворачивать, чтобы между торпед Проскачить. За это время надо успеть, то есть развернуться и совершить еще одну атаку И от второго веера уже там, конечно, уклониться будет этому эсминцу проблематично Ну, то есть он от первого вроде как уклоняется, а вторым веером мы его уже атакуем и наносим урон Но там урон, да, что там не так для эсминца, это страшно да, это все-таки авиационные торпеды Урон здесь небольшой, тем более, да, здесь 4,5, например, у немецкого Там у американского, конечно, урон пониже Ну, там проще, да, все-таки на, на бобрах, на штурмовиках Ну, да, там штурмовиками атаковать, к примеру, сложнее Да, они, если попадут ракеты, они уносят, наносят урон гораздо выше Но из-за большой задержки вот этой, которую сделали Ну, это получается просто нерв авианосцев получился Потому что, наверное, многие все-таки игроки жаловались, которые играют на эсминцах. Я не знаю, что сейчас будет дальше с подводными лодками. Потому что тоже, ну, по-любому будут люди, которые будут сейчас жаловаться на подводные лодки. Да, есть до сих пор люди, которые жалуются на авианосцы. Я не знаю, есть те, которые жалуются на, на эсминцы. Да, давайте эсминцы тоже уберем. Это зло, они там могут за одну атаку любой корабль уничтожить, да, без разницы, там, сколько у тебя прочности на каком-то линкоре, ну, единственное, там, может, яматы какие-то, да, такие мощные атаки пережить, за счет того, что у него там офигительная ПТЗ, но при этом останется у него там капельдос прочности, и уже тоже играть, в принципе, неинтересно. Ладно, это все. Отдельная история про линкоры, про эсминцы, сейчас у нас сегодня был в главной роли